Всем привет! На нашей планете существует огромное количество животных и насекомых, каждому из которых нужен свой дом. Одни довольствуются расщелинами в земле или на деревьях, а другие строят себе убежище самостоятельно. Но среди этих строителей существуют такие виды, которые воздвигают удивительные строения. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на самые необычные дома в животном мире, в реальность которых трудно поверить. мурави. На сегодняшний день известно около 13 тысяч видов муравьев. Они живут практически везде и отличаются друг от друга по размеру, форме, окрасу и даже характеру. Но объединяет их то, что все они являются социальными насекомыми, живущими семьями от нескольких десятков до нескольких миллионов особей. Практически все из них строят себе муравейники, и чем больше семейства, тем соответственно больше и дом. Муравьи являются отличными строителями, а также наиболее эволюционно продвинутыми насекомыми с точки зрения ученых. В их семьях присутствуют сложные социальные группы с разделением труда и разными системами коммуникации. Они умеют хорошо координировать свои действия при выполнении сложных задач, которые не по силам одной особи. Неудивительно то, что они строят себе целый город под землей, который только с виду кажется кучей веточек и хвой. Внутри такого муравейника расположено множество различных камер, соединенных между собой различными ходами, и каждая из этих комнат имеет свое предназначение. В верхней части муравейника, расположенной на земле, находится солярий, который нагревается за счет солнечных лучей и позволяет погреться муравьям в прохладную погоду. А уже внизу располагаются склады с зерном, зимовальная камера, мясные кладовые с живыми гусеницами, детские комнаты, где находятся яйца и личинки насекомых, царские покои, в которых живет матка. Кладбище, куда относят умерших собратьев, мусорные ямы и даже специальный коровник, где муравьи охраняют тлю, которая выделяет им сладкий сок. Но чтобы содержать все это в подходящих условиях, муравьи также роют отдельные туннели на поверхность, которые служат системой вентиляции и позволяют проветривать город. Это и позволило ученым из Бразилии залить один из заброшенных муравейников бетоном. На его заливку ушло около 10 тонн цемента, 3 дня работы и еще месяц пришлось ждать, чтобы цемент застыл под землей. Только после чего они приступили к раскопкам. Площадь такого мегаполиса муравьев составила 50 квадратных метров с глубиной уходящей в землю на 8 метров. На раскопки такого города ученые потратили несколько недель, при том, что большую часть земли выкапывали экскаватором. Для того, чтобы построить такой муравейник, миллионам муравьев пришлось перетащить на поверхность около 40 тонн грунта и раскидать его в районе километра от своего родного дома. Саланганы. Эти птички относятся к семейству стрижинных, и как все стрижи, большую часть жизни саланганы проводят в полете. При этом они настолько ловкие, что способны пить и даже спариваться во время полета. Такая ловкость позволяет им без проблем добывать себе пропитание, так как питаются эти пернатые исключительно насекомыми. Но отличительной особенностью саланган от остальных стрижей является то, что ориентируются они при помощи эхолокации, точно так же как и летучие мыши. Природа наградила их такой способностью, так как живут эти птички в пещерах, куда возвращаются после дневной охоты и издают громкие щелчки для того, чтобы в абсолютной темноте найти дорогу к своему гнезду. Но еще одной отличительной способностью этих птиц является то, что они научились строить свои гнезда целиком из слюны, в которой содержится большое количество белка, из-за чего слизь становится вязкой и быстро застывает на ветру. На постройку одного такого гнезда диаметром всего несколько сантиметров уходит больше месяца, но гнезда саланганы имеют большую ценность не только для самой птички, в Китае их гнезда считаются деликатесом, из них варят суп, фаршируют их мясом и даже добавляют в кофе. А блюда из гнезд Саланганы можно встретить только в элитных ресторанах страны. Ручейник Этот вид насекомых обитает почти по всей планете, но свое название он получил из-за того, что любит жить на мелких водоемах. Взрослые особи ничем не примечательны. Они похожи на ночных мотыльков не ярко-бурого или серого цвета. А вот личинки ручейника, которыми питается аляпка из прошлого выпуска, Примечательны тем, что обитают исключительно на глубине водоема, в кристально чистой воде и сами строят домик из материалов, которые там находят. С помощью липкой нити личинка склеивает материалы в форме конусообразной трубочки, в которой живет всю оставшуюся жизнь до стадии взросления. Любопытно то, что в такой стадии личинка проживает около двух лет, которая является самой длительной в жизни насекомого. Именно поэтому они строят себе такую крепость, чтобы вовремя замаскироваться от хищника. Внешний вид домика зависит от того, в каком водоеме обитают насекомые. Для строительства она использует практически все, кусочки веточек, листья, водоросли, ракушки, песок и даже мелкую гальку. Личинка подбирает материал, который подходит не только по внешнему виду, но и по размеру, для того, чтобы дом не мешал передвижению. В результате получается крепкое жилище, в котором можно спрятаться в любой момент, оставив на входе только голову, которая покрыта броней из хитина. Белопятнистый глобрюх этот вид рыб был открыт совсем недавно, до 2012 года ученые на протяжении 20 лет ломали голову и не могли объяснить откуда на дне Японского моря берутся необычные круги диаметром около двух метров. Но все оказалось намного проще, чем они думали. Эти мелкие рыбки длиной всего около 12 сантиметров имеют невзрачный вид, и чтобы как-то привлечь внимание противоположного пола, им пришлось стать художниками на морском дне. Для того, чтобы привлечь самку, самцы и глобрюха распахивают морское дно своими плавниками, создавая при этом сложные круговые конструкции, центр которого является семейным гнездом будущей пары. На постройку такого узора у самца уходит неделя, при том, что он не отрывается от работы ни на минуту, создавая волнообразные хребты, которые в будущем будут глушить океанское течение и защищать потомство. Сахарные пчелы Пчелы это самые трудолюбивые насекомые, которые за день пролетают несколько километров, чтобы собрать нектар и принести его в улья. На сегодняшний день известно около 20 тысяч видов этих насекомых и каждый из них уникален по-своему и отличается только размером и окрасом друг от друга. Но в Австралии существует такой вид пчел, который не похож на всех остальных. Они строят спиральные соты, а улей представляет сужающуюся вверх спираль, которая закручена по часовой стрелке. Ученые предполагают, что такое строение сот позволяет максимально эффективно заполнить пространство, а также способствует улучшению циркуляции воздуха, так как соты стандартной формы плохо вентилируются. Но помимо всего этого, сахарные пчелы также продумали отличную защиту своего улья от непрошенных гостей.